Колючий взгляд заметил присланный она смотрела на меня морозным утром, холодный взгляд ее и больше ничего. И выражение лица довольно мудро, а цепи не взглядом ее взгляд всему утром. Насквозь меня всего она пронзила. Я в этот миг не думал просто ни о чем Меня, быть может, так по-зимнему любила? Ах, не смотри, холодным взглядом на меня, А твоего я взгляда не смогу согреться. Быть может, кажется, тебе, что но у тебя не может быть горячим сердцем А ты смотри холодным кляром на меня А твоих пуя халяра не смогу согреться Потому, как кажется, тебе в твою Но у тебя не может быть горячим сердцем затыла Ощущал Она за мной По лесу по следам ходила Морозный воздух всей душою я кушал, Глазами била, снежная Меня любила Ее любовь холодная взгляд ледяной она не сможет дать того, что сердце греет, И никогда она не сможет быть другой, И полюбить, как любим мы, она не смеет. Ах, не смотри холодным взглядом она меня, А то я взглядом не смогу согреться. Не могут добыть горячих сердец А не смотри, холодный взгляд надо меня А то его я взгляда не смогу согреться Почему кажется тебе с тобой влюбленным На ут тебя не могут добыть горячих сердец Почему за тебе твою но теперь не может быть горячим